Всем привет, на связи мистер Офисерк, и мы продолжаем вместе с Делом играть в игру M&As. Ну а сегодня вы увидите, как меня впервые. Ну, собственно, вы увидите и потом расскажете в комментариях, что все таки впервые. Так что приятного аппетита всем и шикарнейшего времяпрепривождения! Ну чё, полетели. Да блин, достали член экипажа. Да, согласен. Валик покидает игру. О, этот тоже покинул игру. Замечательно. Так, тут всем карточки нужно да, проводить. Замечательно. Есть такая штука. Да. О, нормас. Так, столовая. Выбросите мусор. Пошел выбрасывать мусор. Я в управлении. Я просто сейчас быстро попробую сделать все задания. И потом уже пойти следить за кем-то. Искать эти камеры, саны. Да, блин. Взрыв реактора через 27 секунд вы издеваетесь, блин. Задание а, все, решили вопрос. А, так, я пошел к навигации, организовывать маршрут. Электричество надо нам. Так, сделать. это медпункт. Опа. Что такое? Меня порезал розовый. А где он тебя порезал? Электричество. А, ясно. Сейчас я тебя обнаружу только. А я писать не могу, да? Хорошая работа, Вика. Замечательно. В смысле? Так, смотрим, смотрим, смотрим, что будет писать. Это, кстати, интересный момент. И это все, что я смогла написать? Я тоже за нее. но если ее выкинули или нет. Не, мы не смогли принять единого решения. Предатель один остался. Замечательно. Пруфов нету, но пока его не грохнут. Я могу летать. Да, ты можешь нам помочь, типа, в любом случае. Я смотрю за ней, смотрю. Она пришла к этому, к телекам каким-то. Кто, где к а сидят. где эти экран вообще находится? Вот, вижу Замечательно да стой, стоит стой, стой, стой, стой, не, стой За ней Наблюдай. Так, я не могу на экранах ничего делать Не, просто что она здесь стоит Так мне еще в надо идти Мне еще вооруженный надо идти Я, короче, пошел в оружейную. Она, короче, ищет, кто там один находится. Угу. И выцепляет. Поэтому я тупо сейчас пойду к экранам. Так, она пришла в я... в навигацию. Что-то она сейчас, видать, ломает будет или что-то. Ага. Навига... Почините свет. А кто у света был? Она в навигацию заходила. Так, свет починили. Я пошел, короче, следить. Я могу последить? Могу последить. Она в да. реакторе, реакторе, реакторе. Нижний. Я вижу. Да-да-да, я вижу. Вон, я вижу, как она бегает. Опять пошла к, к тебе. Не она звали... Збежай, смотри, смотри, смотри. А потому что я у экранов стою. Мне мечется, мечется. Оп. Я ее палю камерами. Она стоит около камер. <смех> Замечательно. Ну и все пробежали мимо нее просто. просто. А, я вижу, кстати, где она мечется. Да-да-да-да. Да, тут что-то бегает, типа. Ну все, мы стоим, типа. Осталось одно какое-то задание. У кого-то, и все. Мы все тут собрались, тупо. Все оставшиеся собрались. Ну, типа, осталось только одно какое-то задание, которое кто-то не выполняет. Я не выполняешь. Нет, а мы все уже выполнили, там, типа, делятся задания потом. Ну, мне написано, тоже нужно выполнять для победы. Даже если, типа, я труп. Ну, выполни задание. Чё у тебя там осталось? замечательно утечка кислорода великолепно а уже решили нет нет вот. о что новое медпункт но ну, я не знаю что мне делать типа я просто тут буду стоять и все Офигеть, медпункте нужно подождать 47 секунд. А что тебе в медпункте нужно подождать? Супер-пупер лекарства это делается. Mm. Вик в Да. Розовый кей. Я тоже так думаю. Да что это? А нас Все остался один. победа ну-ка да вот так замечательно вот такой вот оказалась Виктория, порезала меня, отрицала, что это не она писала, в смысле, но в итоге Дел все понял и прибил ее, но ну, не только Дел все это понял. А если был у вас такой случай, то обязательно пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать подобные видосики. С вами был офисерк и Дэл, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.